N900 мини Запишет ли он 80-битный, 40-битный Для Ford и Toyota Смотрим Так Тип 83 DST40 Ford Mazda Берем чип СМ5, нажимаем копию, чип записан, проверяем, чип записан. Берем Toyota 80, Kip 72, DST 80, G, мастер Toyota Lexus, берем C75, так, куда декодировать? кадирули. Берем cm 5. Чем записан? Тип 72. Считаем. Тип 72 идентич этот прибор записывает 46 это 54 c 4d 40 80 битный